Уважаемые коллеги, во-первых, я рад вас приветствовать в абсолютно новом здании, здании Экспофорума. И я думаю, что выставочное и конференц движение Петербурга получит а, с этим новым зданием новый виток для развития. Во-вторых, я рад, что вы нашли время, а в то время, когда я это понимаю, что в одном из соседних поведенов а, один из знаменитых футболистов будет раздавать свои Автографы, вы нашли время прийти к нам сюда, на профессиональную конференцию. А, наш круглый стол называется Реальное энергоисбережение при модернизации предприятия на конкретных примерах. Механизмы финансирования, привлечения подрядчика и внедрения. А, я хотел бы вспомнить, что а, буквально несколько, примерно 14-15 лет назад. А, Гранда как ни странно, в нашей стране больше, больше занималась монополия России. И даже тогда уже было понятно, что это немножко странно, когда крупнейший производитель электро- и теплоэнергии э, вроде как призывает своих потребителей беречь энергию, заниматься энергосбережением. Но время все расставило по своим местам. И сейчас именно потребители в первую очередь заинтересованы в энергосбережении сфокусировались на э, названии своего круглого стола, э, на конкретике, на реальных примерах. Но нам бы хотелось, чтобы докладчики наши в своих э, выступлениях тоже обращали внимание от теории, переходили непосредственно в практике, к тому, что может быть использовано в других регионах России. И я хотел бы отметить, что э, э, наш сегодняшний круглый стол и аудитория нашего круглого стола, люди, которые собрались здесь, в этом небольшом зале. Но это не многотысячная аудитория газеты «Энергетика. Промышленность России». Нас читают от Москвы до Владивостока, и наши читатели, с, я думаю, что с большим интересом э, прочитают э, тезисы выступлений наших докладчиков на нашем, на нашем столе. А сейчас я хочу представить первого докладчика.